всем привет продолжаем разбирать gold dot -движок. так и сегодня на повестке дня у нас сделать по руководству э, спаунинг моб, то есть сделать так чтобы мобы появлялись ну, появлялись ну что ж, продолжим. Так, и что нам надо тут? Нам надо тут, говорят, добавьте в main сцену, то есть главная сцена должна э, будет э, там спавнить или там делать так, чтобы появлялись мобы. Так, так, значит нам нужно добавить патч 2D, назвать моб патч э, ребенком в main главную сцену. Так, так, то есть вот наша главная сцена и добавляем узел. И узел нам сказали patch 2d есть и называем его так как сказали. Итак, что дальше? Дальше надо а, выбрать а, а, где-то тут кнопка dd point. А, вот. Так. А где наша сцена? Вот это, я так понимаю. Ну да. Вот это. Итак, нам надо выбрать ADD Point. ADD Point это вот, я так понимаю. Select Point. Вот. ADD Point. И, судя по gif по проделать следующие шаги. 1, 2, 3, 4. И, и что-то там дальше. Что у нас там дальше? Сейчас я досмотрю. 3. 4, потом нажать вот это, типа соединить, я понял хорошо так, давайте я, наверное а, блин, ладно елки палки контроль Y нет вот это я перемещу сюда чтобы не мешало, и давайте добавлю еще раз, Патч 2D нет, не то. Удалить. Вот. Вот. И добавляем точки. А что это за точка? Так, нажимаю. Э, добавляю. Том сюда. Том сюда. Сюда. Четыре вот так, да? И нажать вот этот, а что у нас? Закрыть. Закрыть. Хорошо сделал. Дальше. Что дальше? А, нам надо даже было после 4 закрывать. Ну, давайте я вот так вот нажму. Да, вот. Так, что дальше? Дальше нам надо добавить, э, вот написано, дочерний узел в pad И назвать его MobSpawnLocation. Э, так, надо нам до Follow2D. Берем MobPatch, добавляем э, patch Follow2D. Не знаю, перемещу его сюда. И назвать его надо вот, вот так вот есть готово теперь теперь э, нужно добавить э, скрипт э, в main да у нас по моему main -а нету я выберу главную сцену и добавим скрипт скрипт все нормально нет не все нормально main а вот а тут для каждого еще можно добавлять скрипт для каждого узла еще свой скрипт но нам надо для main для главной сцены сделать и и и вот это скопировал, вот это я скопировал. Так, что дальше? Так, дальше перетяните моб сцену из файловой системы панельки и э, положите его в моб property свойства main Ну main нот вот я выбрал и вот да здесь здесь действительно есть свойство моб вот, значит, нам надо перетянуть моб сцену. Вот. А, оно даже подсвечивает куда. Есть. Сохранили. Что дальше? Дальше э, выбрать плеера. А плеер что? Наверное, сцену. А, нет. Скорее всего, main сцена Вот, выбрать плеера. Дальше соединить... Хит. Э, э, вот хит. Есть. И connect. Connect, connect. Вот так вот. Так. Так, он player hit. Есть. Дальше что? Да, только надо было еще назвать эм, функцию эту game over. Чего я не сделал. Поэтому я попробую вот так вот. Disconnect сделать. И дальше опять connect. И. Наверное, вот так вот, что ли. Game over. Да. А это я, наверное, удалю. Это с прошлого раза осталось. Так, F6 работает. Работает. Так, и что тут надо? Game over. В game over мы... мы, Ой, это не тут. Это вот тут. Так, ошибочка. Но как ее исправлять? а как ее исправлять я уже знаю есть у нас так они а, не, уже нету сейчас еще раз так это мы останавливаем таймеры Mob таймер стоп и score тайм стоп а, а вот этот таймер он у нас срабатывает единожды поэтому его останавливать не надо это мы помним да там в прошлом видео мы в свойствах указывали что таймер должен сработать shot один раз так и new game нам надо добавить функции хорошо это game over, а вот функция new game так new game а, запускает а, спавнит как бы нашего игрока и старт таймер то есть запускает таймера это таймер one shot свойства у него и он запустится только один раз отработает дальше сейчас нам надо подсоединить э, сигнал э, таймаут к э, каждому э, этому э, узлу таймера так ну это наверное делается вот здесь таймаут connect окей дальше тайм-аут коннект и старт таймер тайм-аут коннект есть есть у нас 3 3 3 3 теперь стартой блин старт таймер вот он здесь у нас запускаются таймеры для мобов и для скор таймер какой-то дальше скор таймер это что-то там будет увеличивать секунды наверное ли чем а, так а теперь моб таймер а вот моб таймер у нас тут немало текста так в, ну точнее не текста а кода в моб таймере мы будем создавать мобал случайная позиция у нас будет и и, и и и и он будет двигаться да? А, двигается автомати а, автоматически поворачивается короче это все мы устанавливать не будем а, давайте я скопирую и посмотрим так это мы будем спавнить даже не спавнить моба это у нас каждый раз будет вызываться для моба так так а не спавни да вот адддщилд вот здесь было написано чтобы добавить моба на сцену используйте адддщилд вот он так вот мы типа создаем его дальше направление считаем дальше позишн Дальше опять направление, случайное направление. Короче, поворачиваем. Ладно, что делать дальше? Так, это описание каких-то функций. Degree, а, э, э, градусы в радианы и радианы в градусы. Но ну, это понятно, я думаю. Э, уже с этим сталкивались, да, что нужно переводить э, из одной системы в другую градус. Так, что тут Final, наконец-то, да, мы подошли к завершающей части. Так, ну тут написано, это последняя часть, и это UI, интерфейс, User Interface. В этом User Interface надо, как минимум, да, вот кнопку перезагрузки, restart и написать Game Over, если игра закончилась так нам нужно создать новую сцену и добавить э, так новую сцену вот на, назвать д худ чё так это юзер наверное это human, может быть ну да ладно давайте создадим новую сцену и добавить добавить канвас layer. Вот он, Canvas Layer, и назвать его Hood. Вот так, да? Ну, сцену, наверное, так и назовем. Дальше, дальше. А дальше нам надо подобавлять вот эти вот кнопочки, и сообщения, и еще что-то. Так, так, так, так. Так, Canvas layer. Что это такое? Это узел позволяет нам рисовать наши элементы поверх игры. Так, так, чтобы информация не была перекрыта никакими игровыми элементами по типу игрока или моба. Вот. Так, что мы будем тут рисовать? Наша информация будет содержать точнее наш вот этот layer следующую информацию скор таймер сообщение game over или get ready и кнопка старт понятно значит нам нужно добавить два элемента лейбл это будет текст дальше баттон и дальше таймер ну ну хорошо так значит это я так понимаю все. Ну, сюда добавлять надо. Хорошо, лейбл. Раз. Дальше. Лейбл. Два. Дальше. Батон и таймер. Батон и таймер. Таймер. Итак, как их назвать? Первую. Скоро лейбл есть вторая месседж лайк есть дальше старт батон и месседж timer. А, ну да по-хорошему было бы все это как-то пора... порастягивать. ну да и хотя бы какой-то текст походу а то их так и не видно. Скоро. Давайте вот так вот. Выравнивать не буду как-нибудь, короче, повешу. Так, дальше. Это у нас это у нас текст мы Он все равно изменится. Так, эта кнопка старт. Она пусть будет где-то вот тут. Текст старт. И месседж. О, а где этот таймер месседж? Ну вот, я выбираю кнопки. Ага, месседж таймера нет. А, ну это же просто таймер. Так, что нам дальше надо сделать? А, здесь какой-то есть... Layout. Вот тут нарисовано. Что, что, что? View есть и Layout. Я что-то только View вижу. А Layout не вижу. Почему? А, вот, вижу. Вот, я выбираю. А, все, понятно. Тут для каждого UI-ного элемента а, можно выбрать его там, ну, расположение. То есть по центру, не по центру. А, давайте. По центру. Ой-ой-ой, что я сделал? Ладно, не буду с этим играться. На это время тратить. Так, пусть это все. Вот эти вот координаты я их выставлять не буду. Это понятное дело. Что нам тут можно изменить? В, в, в, в этих лейблах можно тут текст поменять. Ну, точнее, шрифт выставить. Где тут custom font? А, вот свой шрифт, цвет и все такое. На это время я тратить не буду. Дальше. Нам нужно добавить скрипт скрипт в этот худо да ну давайте сделаем есть дальше дальше дальше Это понятно дальше дальше нам нужно э, сказать о главной ноде когда кнопка была нажата да так show message давайте худ и show message и и и что тут дальше так, ну это сигнал. Мы объявили сигнал, что у нас будет такое. И он говорит главной ноде, что какая-то кнопка была наша. Понятно. Так, теперь а нам нужно э, message timer подкорректировать свойства и установить время ожидания в 2. И установить one-shot property. Ну, включить one-shot, да. То единое, одно срабатывание. Так, время ожидания 2. One-shot включили. Есть дальше, дальше, дальше шоу game over. эта функция будет нам показывать, что, собственно говоря, game over есть. дальше update score. эта функция будет обновлять нашу, нашу, нашу вот эту вот score, да. Чё это такое? Я что я не понимаю. очки какие-то или что? но ну, мы мы увидим, я думаю. Так, идем дальше. Нужно соединить да, сигнал тайм-аута и месседж таймера и кнопку пресет старт Button. Ну, короче, это мы делаем. Идем сюда, создаем сигнал. Есть. И дальше кнопку берем и Preset, Connect. Есть. Так, теперь у нас вот есть э -э сигнал таймера и функция по обработке нажатия кнопки. Так, когда мы нажимаем кнопку Start Button, вот то, судя по коду, кнопка она прячется и возбуждается сигнал Start Game. Я так понимаю, в моей ноге нужно еще обработать этот Start Game. Есть. Дальше. А в Message Timer, когда он сработает, то мы прячем мы прячем э, message label. Вот. То есть, то есть прячем, что мы прячем вот это. Ну, кнопка прячется, когда мы нажимаем на нее, а вот это прячется, когда срабатывает таймер. Так. Так, что дальше? Теперь нужно connect, э, функци... э, функциональность, э, связать функциональность нашей вот этой сцены и с нашей главной сцены. Что для этого надо сделать? Надо, надо соединить наш сигнал start game с new game функцией. Блин, хорошо, наш сигнал старт game соединить. Так, а как наверное сейчас так ну судя по всему вот так вот надо нам нужно вернуться в главную сцену вот она и сделать по аналогии а отчетность а, по аналогии с тем как мы перемещали игрока да мне надо перетянуть или оттуда брать. Или как... Ничего ты не врубил. Я ж вроде так перетягивал. Кто помнит игрока? Не. Мне надо выбрать главную сцену. А может быть добавить... Что-то я забыл. Реально забыл, как я это делал. Так, это я сохраню, это сохранил. Вот главная сцена. Так, так. А как я перетягивал? Вот, вот это. Ее сюда нет. Ее. Её... Во, во, сюда, да. В main сцену добавил. Так, добавил. А, да, да, да. Это я пропустил просто. Теперь надо соединить, да? Ну, давайте, а как его соединять? Start Game сигнал. Ну, давай попробуем. Вот старт гейм, connect А с чем соединить? А... Блин. А вот как-то, как же это соединить? Наверное, здесь надо написать. Наверное, надо написать. Так, давайте еще раз посмотрим. Главное сцена, где тут скрипт? Блин, оно. Так, у нас есть. Что у нас есть? У нас есть вот функция new game. А, ладно, берем, выбираем, выбираем start game, выбираем соединить. С чем мы будем соединять? Соединять, наверное, будем вот, вот так вот и все сделаю. Покатит? О, прокатила. Прокатило, зашибись. Да, вот, с New Game соединили. Есть. Значит, когда я нажму на кнопки, на кнопки, где наш наш UI, вот, то я возбуждаю сигнал Start Game. Соответственно, этот, этот сигнал, вот он, соединен с главной сцены, вот с New Game. Ну и, соответственно, у нас, по идее, стартанет игра. Так, дальше. Что тут в New Game? New Game. Нам надо обновить. Так. Сообщение или чё Вот так вот, походу. Елки-палки. Ошибка. Почему? А, а потому что, наверное, нет. Наверное, нужно... Чтобы везде было одинаково вот так вот да нет ошибок так дальше в game over нам нужно нужно что-то вызвать функ... функцию из худ так где тут game over вот вот так вот, да? Блин. короче вот такая ошибка вот решается вот с помощью таких нехитрых действий то есть я все перемещаю на одну линию, а потом Enter расставляю, потому что вот копируя здесь могут быть какие-то еще символы, которые здесь не видны и, и в результате не, не собирается. Так, и наконец-то добавить это в он score таймер score timeout. -тайм он score таймер тайм -аут, вот так. Вот. Нет, так это неправильно нам, нам это надо в мэйне где тут мэйн а так это мэйн и есть а ну да все верно так что это такое это мы обновляем вот это сообщение ну которое вводит нам наши очки так сейчас все готово так так нам нужно выбрать главную сцену. И что, и нажать Play. Но ну, Play сейчас не будет, потому что э, нужно выбрать главную сцену. Главная сцена вот main будет. Так, так. Опача. Смотрите, кнопка Start. И, э, мобы появляются, только они почему-то не двигаются. И game over. Старт, вот я еду, до тро, э, старт. А чё они не едут? А Где-то что то Короче, тут он есть а, граф... а, звуковые эффекты, а, какие-то части, чё это материалы можно. Да, только почему у меня эти мобы не едут? Вот вопрос. Он моб таймер, тайм-аут. Странно. Где-то что-то я не сделал. Нашел, нашел причину. Да, я невнимательно это сделал. Ну, так как это же, я пишу уже, наверное, четвертый день. Это по утрам, поэтому да, есть элементы невнимательности. Короче, вот здесь был. Почему они не двигались? Потому что, ну, как бы не задавали то ли скорость. Вот. Вот здесь комментарий меня этот смущал. Я когда скопировал, тоже смотрю. Блин, ну под комментарием, подеюсь, что-то должно быть. Ну, типа думаю, ладно, потом, потом, потом. А оно не потом. Вот оно было. Я не все скопировал. Вот ключевое. Но на самом деле не ключевое. Оно. Ну, сейчас вы увидите. Что получилось? Как вы видите, игра довольно таки интересная. Игра довольно-таки интересная. Ресная, вот. Но ну, я не успел увернуться. Ну, хоть как-то играть, да можно. Можно, вот я пытаюсь вернуться. Почему они не анимируются? Тоже, скорее всего, где-то что-то я, блин, пропустил. Пропустил. Есть. Убили, но 12 очков собрал. Так, ну, я думаю, все. Звуки я уже добавлять не буду. С этими шрифтами. Это уже такое дело вкуса. Посидеть, поиграться. Здесь уже особо не надо ничего записывать. Вот, поэтому, поэтому... Давайте на, на завершение все-таки но Спрайты. И почему... Почему, почему, непонятно. Моп. Вот же у нас э, есть типы: в Рейди выбирается случайным образом анимация и должна анимироваться. Ну, что-то я упустил. Ну, короче, э, на этом все. Э, дальше, я думаю, проходить. Ну, в ближайшее время пока не буду. Э, потому что есть еще какие-то движки. Их надо поколы, посмотреть. Вон тут физика еще есть. На самом деле движок довольно-таки вот этот неплохой. Возможностей здесь немало. Но здесь нужно сидеть. Сидеть внимательно читать. Внимательно это все проходить. Вот, вот эти вот руководства. И в целом-то особых сложностей я не заметил. То есть это просто нужно набить руку, как говорится. И дальше, дальше, дальше работать себе создавать что-то какие-то игрушки знакомиться с движками потому что все движки плюс минус да можно сказать однотипные ну то есть подходы там реализации разные подходы давайте попробую я закрыть напоследок и что у нас тут есть в примерах ну вот что-то android какой-то есть это готовые примеры вон 3d 2d ну давайте откроем почему бы и не да чтобы вы там не запускали себя не так что это такое ага вот вот сразу возможно смотрите 2d бежит а вот 3d и вон даже э, источник света есть и ну, круто прикольно вот Давайте сейчас я несколько проектов таких открою, а вы уже посмотрите. И, и, и, и. если кто еще не решился, может решиться, да? Думает, о, скачаю-ка. Тем более это в Стиме. Этот движок есть в Стиме. Так, что бы такое открыть? Кинематик. Не, о, Изометрик Гейм. Изометрик Гейм. Прикольно, смотрите-ка. Круто. Круто. А где скрипты? Вот, тролль скрипт. Вот это и все? Ну ладно, давайте запустим. Тролль. Как им управлять? Ну, без анимации, понятно. О, класс, смотрите, круто. Двери, может быть их... Так, пробел, Enter. Ну, короче, он не бьет. Я думаю, можно это сделать, но... В целом, добавить анимацию. Вон, столкновение есть. И ходить, да, какую-то свою дьяволу делать. Типа Диабло. Круто! Круто, чё тут еще? Давайте еще попробую пару проектов. Готовых. Это уже как бы готовые проекты. То есть можно скачать и. вот. И-и-и. И сидеть провод. Джойпад, Android. Че за Android? А, ага. Я ничего не понял. Купить... Не, какая-то фигня, ребята. Это надо читать. Так, последний, последний. Пробую. Какой-нибудь сейчас выберу. Ого, уже полчаса пишем. Ничего себе. Так, ну, я думаю, примеров еще можно понаходить. Смотрите, вот шаблоны есть. Какие-то... Можно даже, я думаю, какой-то сторонний сайт, категории он есть по рейтингу. Это готовые шаблоны для каких-то готовых игр. И здесь, как мы видим, 9 страниц. Так, ну давайте еще вот здесь: кинематик, using light. И маски не нам не надо. Давайте, наверное. О! Система частиц да, типа будет огонь гореть. Ух ты, круто! Давайте запустим. Ну и горит, ну горит и горит, ну что туда говорить. ну короче возможностей здесь немало, поэтому если вас заинтересовало ребятки, то давайте, давайте запускайте Steam, устанавливайте движок и вперед создавать игры, вот, ну а за Steam прощаюсь, всем спасибо за внимание, по данному движку больше в ближайшее время обзоров не будет. Буду пытаться смотреть что-то другое, другие движки, другие темы, много, очень много еще работы, а времени нет. Поэтому еще раз всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, делимся, комментируем и все такое. Всем пока.